Скитания. Все исчислены они. Сердце горькие и стенания. Испытания твои. Он хранит в своем сосуде. Слезы те, что ты пролил. Божьи наши судьбы Наши слезы жизни дней Доверяй ему, ведь он Знает о твоей нужде Пробиваясь через шторм К одному идет тебе Он ответит готов Включил свыше силу Для детей своих, Господь. Доверяй Ему, ведь Он Знает о твоей нужде, Пробиваясь через шторм, К одному идет тебе.